Сегодня днем на улице Красной города Кропоткино Краснодарского края случилась автокатастрофа. В центре города произошло тяжелое ДТП с участием семи автомобилей. Пострадали минимум два человека. По предварительным данным, один из них – несовершеннолетний ребенок. По словам очевидцев, водитель «Хиндай» внезапно почувствовал себя плохо и, не контролируя ситуацию, промчался на высокой скорости, по пути тарания другие автомобили. На месте работают службы МЧС, ДПС и скорой помощи. Точные причины ДТП устанавливаются. Подробности последуют. Россиянка ДТП Ворошилова и Красная перекресток тоже ДТП и далее Спутник тоже там серьезное ДТП. Это все один человек намутил. Будьте внимательны. Там, ребят, мужику плохо стало. Месяц назад инсульт у него был, и опять плохо стало. И он от цветов, от цветов, от вечернего рынка собирал все вот это. Ворошилова собрал и около Скутника остановился. Начал собирать вечернего рынка. Первая машина на вечернем рынке стоит, вторая семерка стоит на Ворошилова. Кавказе около пенсионного или что